Дело в том, что то, что происходит сегодня, это некоторая аналогия того, что происходило до этого, То есть цикл. Цикл начинается, заканчивается, начинается, заканчивается. Была не одна программа, которая я, допустим, делал, где рассказывал о том, что мы находимся в определенном цикле да, переходного, переходного периода от, одного, от одной эпохи к другой эпохи. Между этими двумя эпохами находятся определенные, так сказать, тоже промежуток времени, который имеет свое название. Да? Или, чтобы было понятно, удаление нежелательного населения с точки зрения высшего разума, планеты Земля, которая мешает переходу к этому к другой эпохе благоденствия, где мы будем жить намного дольше, где мы будем иметь совсем другие качества, где мы будем друг с другом общаться по-другому, эти качества будут, вот те самые ситки, не надо себя так прыгать и летать, мы и так получим эти возможности, люди будут рождаться совсем другие, и так далее, и так далее. Это переходный период. И в этом переходном периоде будет уходить население, нежелательное население с точки зрения высшего разума. Оно мешает развитию, вот только и всего. Это неизбежный процесс. И такие это уже было. Но об этом мы, естественно, не помним, поскольку мы тогда не жили. Поэтому нам больно сегодня, да? И нас же не волнует, больно ли другим людям, нас же волнует больно нам, понимаете. как. А то, что у них там, это до лампочки. Вот. А некоторые даже злорастуют. А это не у нас, это у них. Ну и пускай там будет им плохо. Плохо будет всем, если мы будем думать, понимаете. как. Поэтому в этом переходном периоде существует три варианта развития событий, неблагоприятных варианты развития событий. Первый вариант это войны. Второй вариант это катаклизмы. Третий вариант это болезнь. Ну, уже отмечалось, и мы беседовали с Галиной, из трех вариантов она, допустим, увидела о том, что самый сложный вариант, вариант ухода, да, это болезнь. Логично. Значит, вот в этом видео, которое представил один молодой человек, не знаю, насколько это фейк, потому что кто-то написал фейк, я вот так сказать, положил для обсуждения. Но меня этот вопросы вообще не, лично, меня совершенно никак не волнует, потому что это порядок вещей, который говорит вот о чем. Это не то, что какие-то, понимаете, конспиративные теории. Это правда, мы просто этого не знаем. Да? Но ход, еще раз, истории говорит о том, что это случится. То есть это нежелательное население должно уйти. Хотим мы или не хотим. Как узнать, мы ли это, под какой статус мы подходим? Именно этого нежелательного населения или нет? Но ну, кто-то уже гибнет, правильно? Сегодня. Правильно? Немного. Ну так вы считаете, это коллизия, это несчастье? Нет. Не бывает... Без вины виноватых. Уж простите, да, но не бывает. Как бы этого не было. Да? еще раз. Два лагеря. Один лагерь преступников, не сегодня, в прошлом. Преступников, другие преступники. Это в нашем понимании, которые совершили противоправные действия. А подумать, вот мне, допустим... Сейчас я хочу соблазнить вот эту вот жену моего друга, брата, прораба, не знаю, неважно кого. Это противоправное действие. Правда или нет? Да. Ну и с точки зрения ее тоже. Я хочу его увести из семьи. Есть такие... И сегодня есть люди, которые действительно умеют это делать. Знаете, морковша посмотрите, вот пример самое. вы вот. Думаете, это что, такого не бывает? Бывает, послушайте, все бывает. Короче говоря, люди совершили противоправные действия, нарушили закон, заповедь. Их надо соблюдать. Да? Не убей, не уходи, не, не прелюбодействуй и так далее, и так далее. Вот. Мысли материальные, все знают, все знают. Тогда же если мы подумали об этом, вы думаете, этого никто не знает? Но ну, ваши близкие не знают, конечно. В этом знаете только вы. Ну, сверху видно все. Если вы подумали о каком-то человеке а плохо, вы мгновенно передали энергию, плохую энергию своим детям. Мгновенно. Проверяйте. Кто хочет проверять, пускай проверяет. Это закон. Это закон. Почему на нас нападают? Почему нас бомбят? Почему нас э, убивают? А если мы совершили противоправное действие, просто мы это знаем? Нет, не знаем. Хотим знать? Не хотим знать? Нам намного проще сказать на них, на него о том, что это... Ну и дальше много эпитетов следует. Намного проще. Мы это чистенькие, мы это такие пушистенькие, правильно? А как узнать? Тут консультацию узнавайте. Есть кармические, слушайте, я три года бананы себе в уши вставляю в виде наушников, понимаете? Вот, три года ночью, да? Ну, что-то проходит, что-то, конечно, не проходит все вот. таки Но я слушаю лекции, И неимоверное количество примеров такого плана. Неимоверное количество, даже не мог себе представить сколько. Конкретно. С конкретными объяснениями. Кто-то читал Моуди, допустим, да? Долорес Кеннон, допустим, да? Есть у нас институты различные, правильно? Жизнь после смерти, жизнь после жизни и так далее. куча книг написано. Но там же конкретные вещи, говорится. То есть люди, людей, ну, скажем... Как называется там это гипнотерапия, рецессивный гипноз, да, регрессивный, простите, вот регрессивный гипноз. Доводится да, до определенное состояние, да, и начинает с ним беседовать вот из прошлого, да, и в прошлом он творил такие вещи, и он же этого не знает. Так узнаете тогда в таком случае, что все всех что мы хотим помириться или как? безвременно, безвременно, или как, или жить мы хотим. Ведь если мы не выполняем нашу программу, так расскажите, как мы, тогда в таком случае будем выполнять ее в следующий раз. В следующий раз мы рождаемся, да? Но в этот раз мы, нас, так сказать, мы умерли, да? Вот, безвременно, безвременно, да? Умерли. А, в следующий раз мы родились, правильно? Где-то, у мамы с папой. И кого они, простите, родили? Демоническое существо. А как по-другому? Ну, поставьте дизлайк, если не нравится. Но это логично? Логично. История была такая. Еще раз. Я об этом рассказывал уже там, не раз, но ну, очень коротко. И я об этом в предыдущей программе рассказывал. Кому охота посмотреть программу «Вселенная Смирнова», пожалуйста, нет. Я могу повторить. Значит, «Звездные войны», Джордж Лукас, да? голливудский блокбастер, допустим. Мы знаем это. Эта ситуация была. Это была война миров, война, вот это, это были звездные войны. Но там сражались совсем другие личности. Это не люди там сражались. Это все, вот эти вот, это детский сад. Это вот рисует мальчику войну, рисует танки и катеши десятого, все листа длину, снаряды толстые как гроши. Жанна Вищевская. Так вот... Это, это вот эта война, которая сейчас это вот на, на бумажке там что-то рисуется. Тогда виды оружия были совсем другие. Что такое ядерная бомба? Это да? смех барахмастра. Причем видов этих барахмастров был не один, а много. Это ядерное оружие. 5 тысяч лет назад это уже было, да? И сразу, а до этого это еще не то, это было на Земле так сказать, в воздухе и под водой это было, все эти сражения, это не то, что подводная лодка там где-то там, нет. Они летели в воздух, они там сражались, они опускались под землю, они там сражались. Это было все по-другому. Но долго до этого была другая ситуация, где сражались на уровне не людей, кшатриев, а сражались на уровне полубог... полубогов, суры и асуры. И вот победили с, э, ссоры наши, как всегда побеждают, как мы знаем. Вот. И их заткнули куда-то, в далекую какую-то, так скажем, галактику, да, и окружили определенным энергетическим щитом, откуда они не могли э -э, проникнуть никуда. То есть, им отвели определенное место и живите там, варите в своем собственном царстве, короче говоря. Вот. Но они просочились, поскольку они не обладали могуществом, они просочились и попали на Землю. Вот, прародители всех наших сегодняшних этих самых президентов и так далее, руководителей, это те самые демонические существа, поскольку они внедрились в тела беременных цариц, ведических цариц, да, и они стали раздаться темами. То, что сегодня у нас происходит на Земле, то, что мы, скажем, рождаемся в следующий раз, не выполнив нашу задачу, наоборот, еще... Зачем ты заканчиваешь жизнь самоубийством и так далее? Это же очень серьезная вещь, это серьезное прегрешение. И вот когда мы туда попадаем в новые наши э, тела, да, мы причиняем огромное количество неудобств самим себе и своим близким, родителям. А что вы думаете нет? Да, А вы думаете, почему притягивается демоническое существо к родителям? Но если все, все здорово и замечательно, да, ну тогда, казалось бы, должны притягиваться только хорошие люди, хорошие дети. Речь идет о том, что мы двигаемся в, ту, в то направление переходное к ускоряющимся, все ускоряющимся жизненным процессам. И вот это будет очень интересно. Технологии. да Но Это глобальный переход на совсем другие энергии, на совсем другое наше су су существование. Да? И это, с одной стороны, даже неплохо. Тут все равно это ход истории. Мы ничего тут не можем делать. И поэтому не надо ни на кого пенять, ни на кого не надо налагать ответственность. Вот они такие хотят это сделать. Нет, это просто ход истории, где каждая сторона выполняет свою функцию. А кто-то есть наверху, который, будем условно говоря, кукловод, который дергает за ниточки людей, и который, соответственно, выполняет волю. Поэтому, скажем, там речь идет о чем? О том, что вот человек, который мне отправил это видео, я выпустил на скорости полтора, но все равно слышно и видно, где он объясняет. Очень хорошее и очень правильное объяснение, да. И речь идет о том, клейме, да, которая ставит. И интересно, что есть код, три шестерки. Вот это код зверя, который в Библии написано, есть человек. То есть здесь нету ничего странного, это опять же не кто-то. Человек сам из себя представляет, вот. почитаем Библию, там это все написано и расписано. Вопрос заключается в том, что это две стороны, все-таки, да, мир дуальный, соответственно, у нас есть и демоны, у нас есть и э, ангелы, правильно? Вот. Поэтому, вот, смотря на какую сторону мы станем, там тем мы и окажемся, в том лагере мы и окажемся, правильно? Поэтому. С одной, стороны, с одной стороны, это верно. Да? О том, что когда нам дают какую-то прививку, чего-то вдруг... Вот для меня как-то странно. Да? Я, я, конечно, могу объяснить, да, но я чисто логически, чисто абстрактно рассуждаю. В один момент вся Земля получила приказ одеть вот эти самые средства защиты якобы. да, И все одели. Опять же, все до единого, все хором причем одновременно. Все получили приказ прийти на призывной пункт, скажем, и получить свою долю прививки. Вот. Как-то несколько странновато абстрактно, да, рассуждая спасение. Это не не спасение, да. Все равно люди болеют. Хуже, лучше не переносит. Ерунда, я находился не один раз в центре, можно сказать, всего этого. И как-то себя чувствую нормально. Да? Но дело не в этом, дело в том, что кому положено, тот заболеет, кому не положено, тот не заболеет. Как узнать? Давайте будем брать, консультироваться с людьми, которые знают и которые могут вам дать возможность не заболеть, к примеру. Да? Но если уж мы предприняли и пошли на этот шаг, то мы вполне вероятно получили какую-то антенну, действительно, как говорится этот человек, который анализирует. И мы из себя представляем антенну, да, антенну через которую можно нас просто элементарно просканировать. Вот и все. Кто скажет, что это не так? Никто. Но никто не скажет. А вдруг там какие-то в этом находятся, там, не знаю, мы помечены все изотопами. Я приведу интересный пример, который давно не приводил. Например, да, духовный госпиталь в Бразилии. Джона Боха, да, которого сейчас уже нет, правда, но тем не менее это было. И вот там есть такой э, элемент, и всем прописывается, так сказать, пить пасифлору, это называется. Пасифлора. Пасифлора это э, какие-то определенные капсулки, да, которые э, ну, практически все. То есть мы их покупаем там, в этой аптеке, э, значит у них там аптека, там очередь стоит, мы их покупаем. Э, вот, эту пассифлору и пьем эти самые капсулки. Ну, там есть определенные ограничения При приеме этих капсул в течение, там, скажем, этого периода времени надо воздерживаться, допустим, от секса, там, надо воздерживаться от, от спиртных напитков, скажем, там, мясных там, изделий и так далее. Ну, я не помню там всех деталей, но где-то так. Почему? А потому что это то, что вредит нашей жизни, будем так говорить, да? рот, а, а, несмотря на всякие там объяснения там, ученых, там, биологов, сексологов, да, полезно, ну и так далее. Ну, еще раз, это только сегодняшнее объяснение. А как на самом деле, если захотим, узнаем. Вот, так вот эти изотопы, условно говоря, содержащиеся в эти кассифлоры, а это растение определенное, которые ни добавки, ничего, они помечают нас энергией. Вот как это определить? Как это подумать? Вообще никак. Да? То есть это не материальная какая-то вещь. То есть духи, духи, духи какие? Духи бывают злые, демоны, и духи бывают ангелы. Это не те духи, не привидения, это ангелы. Да? И вот ангелы, а там огромное количество, допустим, ангелов, на каждый квадратный там миллиметр, вот, и этих ангелов, они видны многие их видели и так далее и так далее это орбы да orbs, herbs, так называется вот эти вот светящиеся загустки энергии которые не видны глазом человеческим но видны через камеры да допустим вот у меня огромное количество вот этих снимков где-то там есть какой-то из карточек я не помню которые я снимал и многие других так вот это энергии ангелов, которые в определенной форме и ангелы, естественно, они знают, что с нами происходит. Когда мы пьем пасифлору, эту, эти таблетки, мы получаем заряд позитивной положительной энергии от ангелов, о том, что они хотят нам помогать. Они нам дают возможность помогать. И как только мы переключимся на энергию позитива, и благоразумие, разум слово разум, «разум», да, то они вступают с нами в своем действии и нам помогают. Для этого нам надо выполнить определенное предписание. Я сейчас говорю про тот центр, да, про этот духовный, духовный госпиталь. То есть там есть операции, да, я говорил, были операции, да, и эти операции, они, собственно говоря, имели эффект исключительного не просто оздоровления, а просто исцеления. Да? Но это было только для тех людей, которые следовали предписаниям. То есть, что ангелы, да? то такие ангелы. Вот. Если мы с ними не умеем общаться и не хотим соответствовать или просить их помощи, они нам помогать не будут. Но я взял попытку, да, я говорю человеку, давай я тебе помогу, да? давай я с тобой поговорю, сделаю себе мне не надо денег за это, консультацию, да, но я хочу, что ты э, каким-то, для чего я это делаю, просто так, для любопытства твоего нет, это ты должен захотеть и попросить, да, я тебе буду помогать, если, мы, если никто нас не просит, зачем мы даем советы, это неправильно, это неблагоприятно для нас самих, э, хотя мы так сказать, советуем, да? мы все любим советов. В стране советов других людей никогда не было. Это все советчики, хотя были антисоветчики. Вот тоже слово совет. Короче говоря, и мы должны соответствовать ангелам, просить их, да, но выполнять. Они нам будут помогать только в этом варианте. То есть нет такого идеи больше не греши. Он пошел опять согрешил, потом грешил. Ну хорошо, я тебя прощаю еще раз. Идти больше не греши. Ну и так далее. Ну что это такое, да? Это же так это не, не будет работать. Понимаете, то есть ангелы, они-то видят эти вещи. Это мы, может быть, не видим, да. Они видят абсолютно все, то, что мы делаем, как мы меняемся. Если мы меняемся, они да нам будут помогать. Но их тоже надо попросить. Иначе в том анекдоте, я тебе три раза посылал лодку, а ты, понимаешь, сидишь на крыше и ждешь, когда тебе придет этот самый. Бог и даст там руку помощи. Ну, вот таким образом мы это делаем. Дорогие друзья, еще раз, спасение утопающих, делаю рук самих утопающих. Я 100% могу сказать, что у меня есть очень много информации. Информация была очень интересная по поводу... Это тема другой программы, но я, так сказать, намекну. Да? Вот. Человек сказал, написал в underground. Вот, Майкл, вы поставили программу и карта мира. Да? На этой карте мира Россия красного цвета всегда вот была. да. А у вас почему-то он оранжевый цвет. Не оранжевый даже был, а желтый цвет. да. Вот. Вы знаете, интересная вещь, кто не замечал этого. Я приведу пример. Макдональдс, да? Макдональдс, франчайз, Макдональдс. Все знают, что такое Макдональдс, ресторан быстрого питания и так далее. Вы знаете, посмотрите картинки. Он всегда был красного цвета. Он всегда был красного цвета. Все эмблемы были красного цвета. Вдруг в какой-то момент он стал желтого цвета. Мгновенно, везде, все. И нигде нету никаких объяснений. А что-то вдруг он поменял цвет Макдональдс. Посмотрите, всегда был красным. Это тема программы. Я поэтому сейчас не буду, но я коротко могу сказать, вот что. Значит, что происходит сегодня на территории, где проживало адетическое общество. Не было разделения. Мы завтра поговорим с Игорем Каром, продолжение программы, где один человек начал объяснять. Как оно должно быть, что-то не то объяснение, как дает, вот Игорь Кара, допустим, а вот объяснение такое, начал приводить пример, значит, как один убивает, вот у него был Кайн Авель, там так далее, начал приводить примеры. Мы об этом завтра поговорим, у меня есть объяснение совершенно, ну, с моей точки зрения, понятное. Это же не мое объяснение, но это объяснение, чисто, так сказать. И логическое, и, и совершенно объективная Просто надо уйти с позиции моего понимания, как я это понимаю. Это не я понимаю, как это описывается. Иными словами, иными словами значит, на той территории, где было, проживало ведическое общество, эта территория была красного цвета. И сейчас его нет. Заметьте. Если вы посмотрите... Посмотрите на карту. Это же не я же раз, страны, правильно? Это же страны, которые мы можем картиночки взять с интернета, правильно? А вопрос почему? Это риторический вопрос. Я в программе буду говорить, но сейчас еще раз очень коротко. А потому что это знак террора, с одной стороны. Да. С другой стороны, что это знак обозначает? И почему красный цвет? А что такое красный цвет? Тогда в таком случае скажите, что есть красный цвет? Кто-нибудь. Кто у каждого человека в данный момент времени есть свое понимание. Откуда я знаю? А вдруг он себя плохо почувствовал? А вдруг у него просто там помутнение бывает? Но все люди, мы же люди, мы делаем ошибки, мы все делаем. Да иди на Вопрос заключается в том, что почему мы их делаем, эти ошибки? Мы их делаем не случайно. Что-то этому предшествовало. Поэтому просто необходимо знать, кто мы есть, какая наша программа. Мы кто? Воины? Мы должны идти и бороться за независимость или как? Расскажите. Как вы не понимаете, что убийство... Убийство оно ничем не оправдано. Мы будем нести ответственность, даже если мы выполняем приказ. Но есть люди, которые обречены. Я сейчас приведу еще другой пример, а потом вернемся к этому. Цвет войны. Цвет силы. Во время этой битвы на поле Курокшетра сражались люди в которых погибло 600 миллионов человек. Но люди выполняли свои обязанности. Вот в чем дело. Обязанности воина. Приходит человек 60 лет на приземный пункт и говорит, «Запишите, я хочу идти на фронт». Но когда все рулятся во время Отечественной войны, это я еще могу понять, да? защита Отечества. Вы никогда не занимались, вы не воины. Это то, что происходит сегодня. Во время той битвы, во время той войны, пять тысяч лет назад, что же было после того, как заканчивалось сражение? Оно заканчивалось с первыми... Вот солнце село, а все знали, солнце село. Все отбой. Ночью никто не стрелял никогда. Это невежество наше, когда мы это делаем. Это нельзя было делать. И что было после этого? Люди шли, мылись, переодевались, шли пировать. Они шли друг другу в гости. Враги, которые убивали друг друга. Они что, больные были или как? Проверьте, тогда люди были очень и очень осознанные. Почему тогда это происходило? Это называется разум. Каждый выполняет свою функцию. Мы сегодня свою функцию выполняем. Мы категорически делаем все, чтобы не выполнить. Давайте вернемся тогда к ответам. Так. Да. По-моему, хороший яркий сильный красный цвет. бодрящий, энергично, но если каждый можно уставать. Кровь красная. Кстати, красный цвет. На черном. Ну, черный это знак Сатурна, да? сегодня суббота, поэтому я нашел. А смотрите, совсем не то, но это очень коротко, поскольку будет программа отдельно. Вы забыли о том, что есть спектр лучей. Белый свет раскладывается на какие лучи. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вы, когда пишете это, вы рассуждаете с точки зрения не разума, простите, а ума. Понимаете? То есть надо, прежде чем надо же подумать, это же все и так понятно, да? Я же уже сказал, да. И человек, который задал этот вопрос, он сказал, да, это что, в его понимании, это террор. Да? С одной стороны, так мы привыкли думать. А какой тогда цвет первой чакры, простите, из семи цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, правильно? Правильно? Моладхара, Сватхистана, Манипура, Анахата, Аджна, Вишутха, Сахасрара. Правильно? Правильно. Какой цвет первой чакры? Красный. Что такое красный цвет? Земля. Что такое земля? Корень. Это очис. Что такое очис? Это энергия, благодаря которой мы живем. Это наш род. Откуда мы получаем? Вы знаете об этом, то, что я говорю? Вряд ли. Так почему мы не хотим узнавать? Почему мы не хотим идти учиться? Ну, у меня другая функция, допустим. Я об этом говорю, мне не надо каких-то курсов, я и так могу это говорить, я не мотивирован. да. Но есть люди, которые, каждый раз, выполняет свою функцию. Есть функция преподавателя, есть функция ученика. Если мы хотим узнать ученики, если мы хотим узнать, мы должны что-то делать для этого, мы должны что-то давать. Тогда мы узнаем, а мы только хотим получать. Мы работаем на какой чакре? Маладхара. Она важная? Да. Но для чего? Для перехода на вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмая, а дальше общение с разумом, да, Вселенским. Мы это что, понимаем? Хотим понимать? Нет, не хотим понимать. Почему-то это не делаем. Я читаю вот эти ролики, замечательные. там есть какие-то люди, которые донаты, донаты, донаты, только смотрят. Мода такая пошла, на донаты. Почему надо выпрашивать донаты? Я никак не могу понять. Почему надо donation, это, это наше э, истинное я. Donation, да, мы хотим благодарить. Там есть слог ра, благо, дай», «берить», Там есть ра, понимаете? А, а, Нет понятия, благо, да, вообще-то, если, если, если, если так по большому счету, русский язык, мы говорим о России и Украине, которая была в одном регионе. И цвет был один и тот же сегодня. Но вопрос теперь заключается в другом. Не на какой мы стороне и почему это происходит, а потому что идет разрушение каких-то старых вещей и переход на новую систему. Мы это знаем? Нет. Мы хотим спастись? Нет, не хотим. Это не спасение, это будет продолжение войны. Потому что мы вот только так, реагируем на это дело. Только так. И, призыв, и призывы, они сверху будут увидены, призывы к чему-то, да? Я не буду сейчас говорить к чему, естественно. Но сверху они видны сразу сходу. Мы себе такую карму наделываем. Это переходный период. Вот и все. То есть кто хочет, тот и будет жить. Кто захочет, тот будет жить. Серьезно? Вот. Кто не захочет, не надо. Значит, ему не надо, не положено. Поэтому Кришна сказал, Арджуни, они все мертвы. Твоя задача сегодня сделать, но они уже мертвы, их нет уже. Все. Это им урок. По-другому они не хотят понимать. Это просто восстановление. Ты оружие восстановление справедливости. Не более того. Нету. Даже если там находятся свои кровные дедья, братья, там, дети, внуки и так далее. Это не имеет никакого значения. Мы должны же эти вещи понимать. Понимая главное, мы можем переходить на частное. Главное. Понимаете? Не надо делиться, не надо уходить. У нас есть люди, которые решают облагодетельствовать мир и идти своим путем. Зачем идти своим путем? Ты делай просто. Какая разница, где ты делаешь? У себя на канале или здесь на канале? Какое то имеет значение? Ты просто бери и делай. И не имей э, никаких э, сказать, притязаний на то, что, что я за это получу. Сколько меня услышат, сколько меня похлопает в ладоши, сколько я получу лайков, дизлайков или денег, которые мне за это истинное наше желание помогать и отдавать. И чем больше мы будем давать, тем больше мы будем получать. Если мы хотим получать, давать надо. Вот только и всего. И идти, и учиться, и учиться, и учиться, как обещал тот самый друг наш, родившийся 22 числа. Вот. На этом, дорогие друзья, я благодарю всех за внимание. Всего доброго. До новых встреч.